Здравствуйте, друзья! Сейчас мы напишем вот эти, вот эти пионы, и будет некоторое прочтение фотографии. Мы будем адаптировать язык фотографии на язык живописи. Uh, we'll adopt the uh, language of the picture to the language of, uh, painting. Беру uh, I take some uh, paint white Охру. Ocher. Немного розовый, сам Немного синий. Сам blue. Фотография у нас белая. Но мы сделаем ее в цвете. Uh, the photo is white, but uh, we'll make it colorful. Рыжие мотивы. Сам uh, Ginger motivs. Немного. Как бы это сказать? Немного придушим, при припачкаем, при, при we'll, припачкаем синим. Выдал uh, за we'll uh, picture a bit blue. Количество краски кроющие. Uh, the quantity of uh, the paint is coloring. Итак, охра. охра. So, Розовый. Pink. Белила. White. И ультрамарин или голубая <coughs> для старта работы uh, to start work. Хороша строительная кисть. Uh, благородные кисти тоже хороши. Uh, okay. Но именно для старта uh, лучше but... строительная. Uh, У нее толщина ворса. Uh, И большой захват. Uh, and be covering of hatching. Теперь возьмем. Now let's take. Синий. Blue. Розовый. Pink. И как бы цветом воздуха, чуть-чуть like наполним пространство вокруг пионов. Uh, let's feel the uh, the Эффект воздуха Нижний слой мигает из-под верхнего. Um, the layer, uh, the Появляется живописная uh, завязка. And, uh, it in, uh, the beginning. Или укладка. Или укладка. То есть не перекрашиваем, а добавляем. Uh, so we don't mix the colors, we just add. Подожду, когда вы выполните эту задачу. Uh, I'm for you. Следующая задача. Мы наберем цветы. Тряпка ХБ. Uh, a Размером больше, чем кисть руки, но uh, не намного. Делаем из нее тампон. Мака боло вдеть. Белела. Some white. Розовый. Pink. Выше середины наберем. A bit the, the Пятно цветков. Uh, here is a spot of flowers. Почему тряпкой? Тряпка собирает лишнее вещество с холста. Uh, the absorbs, uh, some extra from the впитывая его в себя. So it it. Это даст удобство для выписки лепестков.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 Чуть желтенького добавим. Let's add some Вытянем стволы. And stretch the stems. Подожду, когда вы выполните. For you. Стекло The глаз. Это муть, увенчанная бликом.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 And next, the mud. Можно для, для настроения дать пару бликов. Uh, for the mud, uh, we could add some flares. Возьмем белило. Uh, let's take some white. Нашей большой кистью big, uh, уложим лежачую плоскость. Uh, and paint, uh, a line Свет идет отсюда туда. Свет идет отсюда туда. Поэтому здесь расположилась тень. So here is the Цветки могут торчать туда глубоко. Uh, the flowers could go there deep и дополнять эту тень. Uh, and, uh, add this еще проявлениями more полосочек of the stripes. Центральную часть усилим контрастом. Let's emphasize uh, the central part with the contrast. Свет из-под теневой. Uh, the light goes out of the shadow. Обычно свет из-под теневой создает эффект пространства. Uh, usually the light uh, which goes uh, out of the shadow uh, makes the, um, uh, the environment. А свет отсюда, а здесь теневая. Uh, light goes from here and here is the здесь светлить в такую меру не надо. Важен именно свет из-под теневой. Uh left, Зеленую с охрой возьму. Uh, I take some green and ochre. И дно, толстое дно стекла выразил. And I have emphasized the thick bottom of the glass. Свет проник сюда и ударился... В этой части сосуда. broke through here and, uh, hit, uh, this part. Решите эту задачу пока. Uh, this task, Чтобы плоскость э, уже вертикальная прозвучала. Uh, vertical, uh, plane, uh, sound. Я ей дам утемнение. I'll give it some dark ну, с таким пленерным эффектом. With some flannar effects. То есть синечка, немножко розового и, конечно же, охра, которая у нас присутствует. Some blue, some pink and a bit of Сейчас у нас в работе будет вот этот палец. Uh, now we going to use this finger. Берем розовый uh, pink. и моделируем множество Его тенем, теневые места uh,